Все происходит и так разделяя это все на части хочу сказать что в случае если у человека появляется нежелание нежелание быть чистым или находиться в чистоте то это говорит о том что у него истощение центральной нервной деятельности или психической деятельности необходимо попить препараты которые успокоят возможно это возбужденное состояние или это обсессивно компульсивное расстройство что кстати очень на это похоже потому что именно при таком расстройстве обычно и находят кого-то кого можно в этом обвинить в целом я бы хотел вам посоветовать все же обратиться может быть к психиатру пусть бы посмотрел может быть вы находитесь в состоянии тревожности и вот с этой тревожностью нужно справляться потому что то что человек не хочет находиться в чистоте то что человек не хочет ухаживать за собой может быть просто его затяжной депрессией очень рекомендую. Я в школе использую три кода, помните, тряв сык, припутав и к истеплову. попробуйте их почитать по 108 раз каждое, хотя бы один раз в день, возможно это вам поможет. Также попробуйте переехать в другое место, попробуйте больше внимания уделять сну, попробуйте водные процедуры, массаж, начните пить витамины, гуляйте по вечерам, найдите кого-то или что-то или кого-то о ком можно заботиться заведите кошечку рыбок там я не знаю кого-то еще это все в комплексе помогает